Растворилась небе, светлая полоска, И накрыла всех нас темнота. И неважно, где я, И неважно, с кем я, Ведь вокруг сплошная пустота. Я не понимаю, что мне в жизни надо, Не было бы только темноты. Чтобы видеть в лицах, видеть Не вижу никаких просветов, Но скорее бы ночь это прошла, Путь бы эти тучки. Редактор